Всем здорова! Добро пожаловать на наш новый проект снайперской битвы. Весь процесс будет проходить в самом опасном месте в центре города Припять. И здесь наши ребята каждый сам для себя. Правила очень просты. Стрелять по друг другу из снайперских пушек и не быть как этот чел. Игра длится всего до 4 раундов. Победитель получает в конце призовой фонд в размере 200 рублей, а проигравший – ничего. Это жесткая битва, и только самый сильнейший пройдет этот нелегкий путь до конца. Обязательно подпишись на мой канал и напишите в комментариях, как вам наша идея. Мы выберем ваш лучший ответ и свяжемся с его автором для следующей битвы. Ну что ж, мы приступаем, да начнется игра. Всем привет, друзья, добро пожаловать на канал Артём Мув и сегодня у нас, ребята, очень масштабный ролик, очень интересный и очень крутой, ведь, ребята, сегодня у нас Майнкрафт сражение, ребята, да, реально, Майнкрафт сражение, сегодня мы будем с вами играть в снайперов, это небольшая это такая мини-игра, у сегодня несколько это Прайм, Влад и Кири Вау Варя И сегодня мы будем с вами играть вместе с ними в такую игру по названию Снайперы. Так, ну все, тогда первый раунд а, Перезавидится, перезавидится У меня есть предположение, что кое-кто из вас спрятался в маленьком домике В маленьком домике? Пока о а маленький одиночно стоит Ну не знаю, не знаю мы возможно Кто-то огромный член построил на земле Я Понимаю что это Член? Как так можно? Берем целью Господельщики Член? Вы уже начали, да? Да, я уже мы Залечим позиции себя Как сказать? Shorter. Интересно, кого убьет сегодня первым? У нас три игры, так сказать, первые две это как разминка идет да А -да! последний финальная это уже на деньги. Дружки. Ай! Уф, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, не стреляй, не стреляй, честно. Yeah. А. Ну, я это ты делаешь вообще? А. Я вообще убежала из этого места, потому что ты сказал А я тебя видел, ты еще забежала в дом, а, я пошел как раз за окна Я видела как ты убежал, ну, потрогался в какой-то Ну, я побежал Мне по-когда это не было А я бы Опа! Так, давай, так, так, так, я виноват. тебя сейчас не вижу. Я не вижу, я не вижу. И это достаточно плохо. Это очень плохо. Ааа, вот ты где. Здорово. Привет. Привет. Дела? <свык> <тебе> дела? <свык> <Я damit. свык> как дела? У меня нормально, на тебя. А у меня тоже, в принципе, неплохо. Так, интересно, кстати, решетка простреливается. Наверное Ты нифига не знаю Она как-то даже эрикаджета может села по мне Опа, опа, опа, опа ой, ой, ой, ой. тихо тихо тихо, тихо Постюбил, постюбил Ох, ты же нифига не фига, что, блин Нет, надо бежать, надо бежать <связь> Так, надо модевировать, поеверировать, нет Тихо, тихо Михаил, Михаил, а а Чисто а без а прицеп. Звук у нас. Странно, нет, Странно. Нет, я не знаю. Знаю. Пока вроде все эти игра, ребята, пока никого никто не хочет. А, у нас какая-то какое-то движение увидел. Прай. Привет. <свот> так, меня сейчас заподозрили, но... Я попробую как-нибудь смыться Ну у тебя ты? 3... Нет, ты не на 16 этажке Значит, ты где-то в, другой... да. в другом месте брат, можно, но я везде, я рядом Ух ну, там сейчас какого стоит, я подумал, что это ты Спасибо Похоже Очень круто Блин, я тебя потерял Блин, интересно Я не могу его найти, но По идее, должен тут бегать, а я меня. Правда, не поменьше. А, У меня сейчас композиция. А вот самое интересное, я тебе вообще не говорю. К сожалению, с такой дальней... С такого дальнего расстояния... Пока. Привет. Я тебя вижу. Ой, какой, как у вас тут вообще? у вас тут вообще очень интересно, знаете? Возможно, а просешка. Нет! Это очень... Ну, очень интересная ситуация. А Большой разброс у наших пушек, вот, поэтому мы не можем да, да, да, попадать да, по да, друг А я что? Получится уже жестко, или Так, у меня тут перезарянется срочно Так, Варя, опять бы была первой Да по-моему, я деньги мы получим Это вообще Может, четыре раунда сделать, да Раз быстро? Четыре? И они Это слишком долго Ребята, кстати, небольшая информация Да, небольшая информация Если вы хотите с нами снимать Строить какие-то проекты Стольни и разное-разное Ну, или, например, если на этой карте, можете написать мне в ЛСВК, ссылка в описании Либо на наш Дискорд сервер, тоже написать И мы там с вами свяжемся, я с вами свяжусь Все поговорим, все расскажу что как и вы можете с нами поиграть Также на деньги с Да Ну это я вам сказал, чтобы вы меня в курсе Да, продолжим А как ты по мне стреляешь, брат, если ты не видишь меня? Тебя а, э, про, я тебя вижу Слышь, я тебя вижу может у меня чанки раз. слишком мало хотя это не факт что, может, пуля, ну ка нет. сейчас посмотрим, посмотрим. надо понять, где находится в там чтобы видеть свою цель, но я к ней не пройду, потому что я я я я я не страшно. Ты <соспособление> <соспособление> а меня нашел, нет? Не страшно меня. Я был с тобой в блоке, в блоке потерял. А стрелка будет прямо за меня. А если я упаду на дерево, А арестую я получу урон? Нет. <соспособление> Получишь. А, попробуем. Что можно проверить? А? <свечес> О, ты вышел. Как-то вышел. А -а -а. Привет. Здорово. Забыла, да что нашел. Патче, пить твое масло. Это я без прицела 3 часа дня Ужайся. Незаконное проникновение на секретный объект Мы как-то будем причинять закон О, я нифига все облил Он попал, а что, Попал Да живой У меня одна с половиной КПН да, <свист> <Ой, свист> да. Что это? Почему я это сделал? Да, ну, я купаю. Я надеюсь. Я надеюсь, что они начнут тупить. Да, какой тупить? Вот э, столько зданий. Надо именно в тот момент, когда он купили, именно в его место посмотреть. Это не так-то и просто. Блядь. Не... А, а да, вижу, вижу, вижу. Да. вижу. Yeah. Mm -hmm. Слышал? <свист> а, старайся, стараемся короче целиться, прям, да, варит. к тебе относится <свист>, переборщик. <поруч. свист> не знаю, если тебя стреляют, как можно меньше путь в проеме открытом. Двигайся зигзагами, прыгай, а лучше прыгать надо. Потому что я, например, легко если человек в прыжке Ну нет, Повы, ситуация Там же в 70. Я ты тоже ж, нашего, говорить про ситуейшин Никому пока из вас не вижу, опять, честно А я? Ага что меня тут меня тут отстреляет не понял,брекл все очень страшно все очень страшно ай! ай! Понял, где он? Нет. Пока не понял. А, понял. Ой, ⁇ л, не ел глядины и просто упал на одну облогу Походу а, я проиграл Первый раз Ничего страшного Сейчас посмотрим кто из них получит Донести на карту Уже 100% кто-то получит Завалили меня собачек, конечно Я просто ел говядину Я хотел жить, я просто ел говядину Случайно отошел назад и упал У меня было одно хаброе Понимаю Упал Упал, Варю стреляет Варю стреляет. стреляет Что, где? Я ела Стык я заметил первую ошибку Варри после выстрела в нее, она сразу убегает Она на окна Дождись, можно так там Опа, опа, опа Пошла жара, пошла жара, пошла жара <решили> <решили> <решили> Кто же, кто же, кто же Вот варь, ты такая умница, лишь просто на открытой местности Зачем мне его крючить? Стоишь и думаешь, что тем не менее Попал на меня А, не надо стоять никогда не стой на месте Если ты перестреливаешься, никогда ну как бы блин, ты слышали это открыто Красава, Правильно, действительно, где может быть. Не может он в здании? Ой, механизм, черт возьми у нас вот закончился и ребят сегодня у нас победитель есть этот человек он выигрывает наш денежный фонд а... просто красавчик реально выигрывает 200 рублей на карту а... просто молодец это круто ребят если вы хотите тоже с нами поиграть на этой же карте или на подобных проектах обязательно Напишите мне в ЛС в ВК, ссылка в описании, или в ЛС в Дискорд, а, моего. Напишите, и мы с вами обсудим, что вам нужно сделать, чтобы с нами поиграть. Поучаствовать в ход, от... честно скажу, ход сам. Наши проекты, ну такие, это бесплатно. Вы можете побороться за денежный приз, потому что постепенно он будет увеличиваться и увеличиваться в разных проектах. Так что, ребята, вот такие дела. но ну, если а я с вами прощаюсь, ребята. Поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал, также все ссылки на этих ребят в описании, естественно. Все, ребята, всем пока, увидимся совсем скоро. До скорого. Ну а что, дорогие друзья? А, нет, я скажу вот так вот.